Всем привет, ребят! Сегодня вот пятерочку настраиваю на шестнаре. Ребята с Карелии приехали, 500 километров проехали да, сюда, чтобы настроиться. Ну по конфигу что здесь? Здесь 120-й мотор, ну то есть полторашка шестнарь валы. АКБ двигатель РАЗ-351 на 351 То есть оба одинаковые Ресивер, соответственно, тм Модуль зажигания, в общем-то, вазовский Датчик температуры здесь а-ля Бош стоит, в общем Все собрано очень аккуратно Радиатор, кстати, нормальный, оренбургский Охлаждение все вообще отлично у нас происходит Дат, к сожалению, здесь палевный стоял Вот он Газелевский Я подсунул пока свой Талонный у меня от Газели От старых 90-х годов еще там лежало Единственное, что здесь мне не нравится Это Регулятор давления, опять же, китайский Не надо их ставить, ребят Ну, блин, с ними одни только заморочки Постоянные Либо давление скачет, либо еще что-то Ну, бывает, конечно, и рабочие Но зачастую такие проблемы Частенько возникают по движку здесь конечно все очень аккуратно никаких подтеков все цивильно все как надо сделано то есть ну с охлаждением опять же подчеркну оренбургский нормальный радиатор повышенной э ну производительности как таковой то есть у него рассеиваемый. Не мощность а как там ну то есть теплообмен лучше намного коробка ряд r1 главная пара 41 заваренная ребята его автомобиль строит на э, ну, движуху блин на зимний дрифт поэтому соответственно заварка тормозилки здесь задние как видите с двумя суппортами вот ну и дисковые, естественно Ну и передние нормальные Так что все вроде цивильно, все хорошо Ну, январь стоит, 5 -й. Сейчас мой инженерник под, пока подключен <связывающие> Ну, вроде никаких проблем не возникает То есть все как бы отстраивается, все очень хорошо Без каких-то проблем Единственное, у нас что-то подглыхает Иногда она на холостом, но непонятно почему При остановках то ли регулятор клини, то ли еще что-то Перезапускаешь, все как бы нормально Я вроде бы все сделал, чтобы Ну, как можно, грубо говоря Лучше выходило на холостой Да, маховик здесь облегченный Это тоже играет роль Но стоишь, газуешь нормально А вот если наваливаешь, а потом Именно отпускаешь То почему-то подглыхает Ну, с этим разберемся, я думаю Либо это такие запчасти у нас Там регуляторы, либо еще что-то так что, ну, чуть попозже засниму я. Блин, микрофон отвалился. Сейчас, погодите немножко. Задел ногой. Чуть попозже засниму на ходу. Ну, в принципе, и думаю, что потом, когда уже приедем. Ну, тут особо снимать нечего. Так что, сейчас поедем, покатаемся. Мы уже катались. Сейчас просто остановились, чтобы заправиться. Ну, покатаемся, соответственно, и сниму все Дальше поедем Ну вот, ребят, катаемся уже Какие-то останавливались у нас проблемы э -э, То масло из коробки откуда-то отсюда с рычага э -э, дым был И -э -э, масло на коробке почему-то оказалось сзади То ли перелито, то ли сапуна давануло, непонятно Плюс какие-то проблемы начались со связью с блоком управления. Не знаю почему, сейчас вроде все нормально. Так что катаемся, настраиваем, продолжаем. Надеюсь, что с коробкой ничего, либо просто... Я думаю, что вы просто масло перелили бы и все. До этого ездили, проверили, нормально было. Возможно, да, масло подогрелось. Ну, оно расширилось, да. Понимаю. И все, и стекло, потому что там не видно сейчас. Фига. либо Покатимся, Да не, ну нормально будет, ничего страшного. Если оно начало бы, оно начало бы сразу. Тут просто подогрелось, наверное, поджаривали и все из-за этого. Ну да. Ну катаемся, все вроде нормально, никаких проблем. Это же явно зад коробки, не перед азад. Даже под капотом все проверили, все и ни капли масла нету, то есть все идеально. Ладно, я думаю, что э, снимем уже, когда будем все откручивать, посмотрим, что и как, будет понятно. Так что ждите продолжение. Все, ребята, откатали, мы все открутили, э -э все вернули назад, лямду поставили штатную, подключили ее в управление. Аппарат там с -с немножко запарился, зона регулирования неправильно отрегулировал. Здесь где-то 100 миллиграмм на цикл, на холостом ходу. У меня там не задействовано было, я что-то голову ломал, вроде все работает, но что то не регулирует. По итогу сдвинул, все нормально. Проверили на, на инженернике, проверили на блоке обычном все регулируется до определенного диапазона все как бы нормально работает ребята еще я не знаю будете ставить второй вентилятор или нет так посмотрим что там как пойдет ну, как, пока один справляется ну там видно будет да, да если, если что будет дальше жарко, то поставим второй вентилятор просто 38 пин я там бы активировал поэтому там все это без проблем Единственное, что здесь еще, по-моему, клинит регулятор, как я ребятам говорил, они поп попробуют его поменять, потому что как-то иногда, э -э то есть все нормально, как вжарим именно до какого-то момента, после этого просто глохнет, регулятор вроде бы программно от открывается, но по факту нифига ничего не происходит, он как будто бы закрытый вообще. Ну все вроде у нас, все нормально, никаких приключений не было, единственное, только со связью у меня там геморрой, то ли у меня там USB разъем уже доломаны, при том, что я заказал, вчера получил, а привезли не то, я там два раза разбирал ноут, только зря, бля. И, как ни странно, даже бабки вернут мне за эти разъемы. Так что, в общем, все сделали, все поставили. Сейчас ребятам еще пилить 500 километров или даже больше? Ну, около 500 придется. А где от Петрозаводска-то? 40 километров, по-моему, А, все, понял. Ну, это вообще, блин, не близкий свет. Так что в общем все сделали и все настроили, все хорошо, опять же не, не забываем ходить под видео, там вот эти две ссылочки у меня на контакт на драйв, опять колокол жмем, подписываемся, ну и пальцы вверх, ну а хейтеры вниз могут стоять, так что в общем всем пока и до новых встреч, счастливо, пока.